Так, друзья, сейчас хочу провести эфир, пока солнышко и, и ветва сильного нет, а на ваши вопросы. Вопросов много, и готовьте еще, я буду время от времени выходить и отвечать на эти вопросы. Ну вот, например, хочу развиваться, ну лень. Что делать? Простой ответ. Казалось бы, простой вопрос, казалось бы, да? Как хочу развиваться, но лень». Как психофизиолог, отвечу так. На самом деле лени как таковой не существует. Вот то, про которую люди придумали. Лень – это глубокая такая потребность в отдыхе. Поэтому, возможно, одна из причин вам нужен отдых. Но если вы чувствуете, что вы слишком часто отдыхаете, ну типа это самосаботаж, да, значит, нужно подумать над тем, задать себе вопрос – может быть это не лень, может быть это низкое количество серотонина, может, надо прийти проверить на гормончики, возможно, там затянувшаяся депрессия, и там тебя трудно вытащить. Поэтому тащить себя никуда не надо, важно просто разобраться, что происходит сейчас с вами. Еще одна причина, первая причина это, как вариант, это депрессия и отсутствие серотонина желательно провести, провести анализы на гормоны и знаете просто нет мотивации или же или же еще один вариант почему лень и что с ней работать. как с ней работать возможно вам кажется что это ваше дело а на самом деле это не ваше дело то есть это может быть чужое, чужое желание и вам лень его делать здесь нужно вглубь в себе зайти и проверить ваше ли это Поэтому многие говорят, а мне лень, как мне с этой ленью справиться? Нету лени. Нет. Надо просто разобраться. Это действительно пора отдохнуть. Вы, вы там слишком заработались. Это следствие депрессии или нет мотивации. Все. Вот таких вот, чтобы серьезных каких-то более других причин нет, ребят. Так, дальше. Хочу переехать в большой город из маленького городка, но не хватает денег. Надо много денег, пишет девушка. Кстати, готовьте вопросы. У меня тут еще есть вопросы, но я буду отвечать на ваши, если вы там напишете, будете писать. Значит, смотрите. Хочу переехать в большой город, но не хватает денег. Что делать? На самом деле, вам не нужно переезжать в большой город, потому что вы на самом деле спрашиваете... Про деньги вам нужны деньги. А вот когда у вас будут деньги, тогда вам может быть и приезжать не надо будет, понимаете? Поэтому здесь э, штука такая. Что делать? Что сделать, чтобы были деньги? Для этого нужно разобраться, что вы умеете делать и как вы можете сегодня их заработать. Потому что вы видите, что происходит в мире. Нас э, мягко готовят к экономическому кризису. Я думаю, вы это пони... Кто это понимает, кстати? Видите, как нас и прямо, и косвенно готовят всех к экономическому кризису, да? Видите, да? И э, психологи-коучи, эксперты, которые еще до сих пор не начали заниматься по-настоящему экспертной деятельностью, я рекомендую вам подумать над этим, потому что э, будет серьезная штука впереди, предстоит. Это я говорю как человек, который немножко понимает системный анализ, да, я думаю, вы тоже Понимаете, что происходит в мире, да, что у нас на каналах творится, что нам, как нас э, зомбируют информацией про войну, про экономические кризисы, про биткоины, про то, про все, короче, людей зомбируют со всех сторон. Но это не просто так. То есть 90-е, возможно, еще похлеще. Вот, Но ну, это тоже нормально для развития общества как такового. Поэтому, э, как я хочу приехать в другой город, пишет девушка, когда нет денег. Вам не нужен другой город, вам надо просто-напросто заработать деньги. Ну, а если более серьезно, то, конечно, в больших городах больше возможностей. Но вот я сейчас езжу по миру. У меня, я езжу в разных странах, и в более богатых, и в более бедных. Но я вам скажу, деньги везде нужны, важно с чем ты занимаешься. Вот мне сейчас важно, чтобы был интернет. И мне важно, чтобы вы меня слушали, и вы, мне важно, чтобы среди вас находились те люди, которые захотят зарабатывать больше, отношения лучше построить, те, которые готовы вкладываться в себя, а не только наблюдать, стонать и ждать, что само на голову упадет. И вот таким людям, которые хотят помочь себе, я помогаю. Понятное дело, что за деньги, да, то есть я вам сейчас рассказываю, помогаю, подсказываю, как это делать бесплатно. Но есть еще есть еще такая тема, как бесплатно платит на эти кто. Поэтому девушка, которая пишет, что хочет зарабатывать денег, хочет заработать денег, но у нее нету, хочет приехать в другой город, но у нее нету денег, причина на самом деле не в городе, а в том, что ей надо денег учиться зарабатывать. Дальше. Вопрос такой. Как заставить себя не есть вечером? Вот интересный вопрос. Итак, друзья, смотрите. Сейчас Тема здоровья Похудения выздоров... э, построения Очень такая Крутая и очень актуальная Потому что Люди начали Настраиваться на красоту тела На правильное питание ну, Сегодня такая мода Она в общем-то Такая мода должна быть всегда Но последние лет 10 Это особенная мода Так вот что нужно, как нужно себя заставить не есть на ночь. Я вам так скажу, ребят, не надо себя заставлять. Вот как психофизиолог скажу, как психотерапевт, не надо заставлять себя. Вам нужно понять, какая причина заставляет вас кушать, кушать вечером на ночь. Наверняка... Вы что-то заедаете. Наверняка есть какое-то чувство неудовлетворенности. Вы знаете прекрасно, что когда вы живете не раз, ну такой жизнью, где некогда кушать, по себе знаю. Вот я работаю, мне некогда кушать. Я встану там, перекушу чуть-чуть что-то. Потом допоздна сижу, работаю. Ну, как допоздна? -то? Во всяком бывает, до 11, до 12. Иногда бывает и позже сижу. Но... Иногда хочется что-то кинуть в рот. Я подхожу к холодильнику и думаю, так, я себя хочу порадовать. Значит, что я могу положить в рот, чтобы порадовать, и чтобы это было не тяжело? Ну и нахожу какую-то э, легкую такую еду, которая мне не обременит. А вообще я вам скажу, сегодня, на сегодняшний день, слава тебе, Господи, есть столько возможностей правильно и грамотно питаться, что это... Есть у меня мой нутрициолог, который помогает мне выстраивать мою меню. Сейчас я живу в Египте, здесь очень много вкусного, рыба, морепродукты, овощи, фрукты, сегодня здесь очень много всего классного, поэтому я тут просто ну, наслаждаюсь тем, что такая классная еда. Но заменители есть сегодня, то есть не биодобавки, а именно заменители. Найдите, пожалуйста, на страничке, я потом оставлю в комментариях, Елена Лисиченко. Она, она очень многим помогла, и себе тоже, и своим родным, и близким. Она нутрициолог, и она... Вот сейчас я об этом дальше скажу, что нужно еще делать. Ищет также причины, причины вот этого желания обжорства. А это уже психосоматика, как вы понимаете. Найдите Я потом оставлю в комментариях, кому интересно. Так вот, как себя заставить не есть на ночь. Повторяю, не надо никого ничего заставлять. Если вы хотите постройнеть, уменьшить вес, значит, надо найти первые, вторичные выгоды, почему вы не можете удержать привычку. Потому что первые 10, 14, ну 15 дней, может быть, нужно с собой поработать, подоговариваться, поуговаривать себя. А дальше... Вы просто начинаете искать в себе плюсы и уважаете себя за чувство собственного достоинства. Что вы кушаете меньше, что вы сахар уменьшаете или вообще не кушаете, его не употребляете. И эта привычка становится вашей главной привычкой. Вы начинаете себя все больше уважать. Соответственно, вы себя уже не сможете заставить обожраться, тем более на ночь. По себе знаю, я такая же, как и все. Но.. У меня был единственный случай, когда я на 7 килограмм поправилась. Это когда у меня была язва с одиннадцатоперстной кишки. Я лежала, просто вот много работала, было много стрессов. А тут я легла, потому что было плохо. Я кушала, я была отстранена от напряжений, и тело мое пошло расти. Как эти наркоманы, курильщики, которые бросают курить их несет, Так и у меня. Мне нужно, чтобы постоянно я чем-то занималась, чем-то такой движухи какой-то была, чтобы что-то решала, какие-то новые ставила задачи себе. Мне это очень нравится, тем более, что я знаю, что как только я расслабляюсь, меня начинает это, разносить. Ну не сильно, но поправляюсь. Так, какие еще вопросы? Задавайте вопросы, какие там вы еще задавали. Так, дальше. О, очень хороший вопрос, особенно для психологов-коучей, для тех, кто продает свои услуги. Значит, смотрите, сейчас у меня обучается 9 коучей, психологов, консультантов, людей, экспертов, которые помогают другим людям. И одна из основных задач создания системы, я помогаю создать систему, в систему входит я позиционирование, кому что люди получат, программа «Наставничество до результата». И вопрос умения продавать. Здесь у людей э, очень серьезная проблема с продажами. Всегда так было, есть, я знаю, что будет. Потому что в бессознательном заложить, заложено, что продажники это это продажники, это, они впаривают, это отказ. И когда нам отказывают, типа, это плохо. Это вот люди себя чувствуют, ну, прямо очень плохо, когда нам отказывают. Так вот, Ага, вот Елена Лисиченко. Лена, оставь, пожалуйста, свои... Да, ну я оставлю потом твои данные. Вижу, что ты вышла в эфир. Вижу сюда, здесь. Так вот. Как сделать так, чтобы не бояться? Нет. В странах, таких как Америка, там, вы знаете, миллионеров больше всегда было во много раз, чем в других странах. Потому что там с детства приучали детей, они ходили собирали там макулатуру там собирали какие-то деньги на какие-то проекты они просто ходили по домам и просили эти деньги это у нас там эти колядники ходят колядуют щедруют у нас это раз в год да. а у них это колядовать это нормально было поэтому там люди выросли там ну, менее такие болезненно реагирующие на нет есть такая Исследование такое классное, которое я рекомендую вам сделать. Оно проверено многими исследованиями в мире. И на себе тоже попробуйте. Смотрите, вам нужно провести 100, получить 100 нет. Да-да-да. Это могут быть всевозможные нет. Вы подходите к человеку и говорите какую-то ерунду. Заранее знаете, что вам скажут нет. Дальше. Вам важно... Понять, что вот этот навык «получать нет» — это базовый навык, чтобы убрать из себя комплекс обиженного. Потому что когда говорят «нет», говорят не вам «нет». Это вы все знаете, говорят «нет себе». Есть такое понятие в сетевом, насколько я знаю, «нет» — это работа, а да, это зарплата. Кто это слышал, поставьте плюсик это есть такая тема в сетевом я знаю, учат, я когда -то тоже начинала в 2009 году с сетевого но мои коллеги не захотели пойти в интернет поэтому сейчас я благодаря в том числе и сетевому работаю, более глубоко зашла в эту, в эту деятельность и помогаю здесь людям разобраться с разными их проблемами так вот, нет, это работа да, это зарплата, запомните и напишите пожалуйста здесь нет, это работа, да, это зарплата поэтому задача получить вот эти «нет» более 100, человек, более 100 штук. Причем настройтесь на то, что вы просто должны как попка, как попугай привыкли к тому, что вам нужно что-то такое людям говорить. Вот просто эксперимент проведите. Вот Представьте себе там хотя бы 7 дней, вот каждый день, чтобы вы получали обязательно «нет». И вы настолько, вам это понравится, что вам вы будете легко получать «нет». Почему? Нет, это работа, да, это зарплата. Конечно, спасибо большое, Вика. Потому что, смотрите, у нас есть такой комплекс, что отказывают, обидно, отказали, унижение, да ничего подобного. Чувство собственного достоинства, когда тебе говорят «нет», это же здорово. Мы в ожидании того, чтобы угодить людям. Мы стараемся там сделать что-то хорошее, потому что мы, мы боимся кого-то обидеть и так далее, и так далее. И вот эти комплексы у нас сидят. Поэтому, когда... Я не помню, как фильм называется, там, где короче, не помню. Короче, там эти нет, и человек в этом случае, ему пофиг. Он не, если нет, он не в, не в дверь, так в окно залезет. То есть, он все равно достичь своего. Мужчины такие более, знаете, как сперматозоиды, как я их называю, такие более активные, которые все равно своего добиваются. Им все равно, они будут все равно добиваться своего. И такой мужчина интересен, потому что у нем закалка есть. Но тот, который обижается на нет, это сигнал. Потому что, ну, потому что сигнал, что это психическая человека незрелость. Но люди, которые реагируют на «нет» более болезненно и обидчиво, это детская инфантильная стратегия, понимаете? Вам должно быть все равно. Ну нет и нет, дальше, следующий. Потом, те, кто продают свои услуги, психологи-коучи. Смотрите, тот, кто был на занятиях, тот, кто не был у меня на занятиях, на платных, на бесплатных. Смотрите, мы увольняем клиентов, понимаете? Вы должны иметь позицию сверху. Вот запомните это, что мы увольняем клиентов, я увольняю клиентов, даже тех, кто платит. Хотя раньше этого я не умела этого делать, мне тоже было так же, как и многим из вас, страшно, больно, и, и комплексов масса была и так далее. Сейчас я просто иду дальше, просто иду дальше. Потому что я знаю, что в этих 8 миллиардов людей в интернете я найду своих 10-20 человек, которые, которые дадут мне миллионы рублей. Кто-то понимает, поставьте восклицательные знаки. Вот. Но для того, чтобы стать вот таким человеком, знаете, ну, более уверенным, понятное дело, что здесь надо больше делать. Потому что дело, не дело, не дело не дает другую привычку, навык. Поэтому получить 100 нет – это ваша задача. Поставьте себе, пожалуйста, такую зарубочку где-нибудь. Нет – это ваша задача. Что бы вы ни продавали, вы продаете в коучинговых консультациях. Ведь смотрите, в моих э, консультациях в коучинг, мы никому ничего не впариваем. Мы задаем вопросы. Мы просто задаем открытые, продвигающие вопросы. Человек сам решает, покупать или не покупать. Но даже в конце, когда нужно назвать цену вашей программы, у многих затык. У многих просто затык, просто вот у их <связать> паралич, понимаете. А здесь опять же, 1, 2, 3, 5, 10, сделала анализ, дальше, дальше. Потому что смотрите, чем больше вы, вы проводите личных консультаций, тем больше вы нарабатываете опыт. А раз вы наработали опыт, то потом уже провести вебинары, всевозможные другие э, мероприятия, вам будет намного проще. Так, по поводу нет, давайте еще вопросы. Дальше, что еще? Ага, вопрос спрашивает девушка, как мне поговорить со свекровью, чтобы выяснить с ней отношения? Я не хочу с ней ссориться, хочу поговорить с ней, выяснить отношения и как мне с ней поговорить. Ребят, слово это поверхностная структура. Есть у нас эмоции, чувства, образы, это более глубинные структуры. И для того, чтобы вам поговорить со свекровью, с мужем, с мужчиной, с ребенком, да, с кем угодно выяснить отношения, вам необходимо подготовиться более серьезно. Для этого я вам рекомендую прийти на консультацию. Потому что есть если вы начнете говорить этой поверхности структуры, через слова, вы можете превратить вот этот весь разговор полаган, в, в обиду и ничего вы не получите. Здесь нужно понимать с третьей позиции, есть такое понятие в науке, первая, вторая, третья позиция Понять с третьей позиции э, намерение обоих сторон. И, или обеих, обеих сторон. И вам нужно быть в третьей позиции, научиться разбирать, что эти люди чувствуют. Оба. И тогда вам будет проще по-взрослому, с точки зрения взрослого осознанного человека, вести какие-то беседы. Беседы, выяснение отношений, за мирным столом там, и так далее. Здесь очень много нюансов в коммуникациях. Так, что еще? Да, и вы можете быть готовы к разговору. Вы можете подготовиться к разговору очень, так знаете, грамотно, так, так, толерантно, так грамотно. Но человек вас не поймет, потому что, потому что метать бисером вы же знаете, ну перед теми людьми, которые менее образованный, менее развитый, не, не вашей ментальной культуры, может быть, на вашей ментальности, не вашей культуры. Может быть, это человек с другим развитием, другим подходом жизни, и вы как бы ни старались, вас не поймут. Опять же, это тоже к тому разряду нет, просто я к тому, чтобы оставаться, все таки удерживать состояние зрелой личности и меньше реагировать на то, что на других людей. Легко сказать, я понимаю вас прекрасно, но опять же, на первый план прошу вас выставлять всегда себя, свое я, эго. Вы выставляете и сделаете его в первую очередь я на первом плане. Потому что душа страдает, когда вы угождаете, когда вы надеетесь, что человек изменится, когда вам жалко, когда вам еще что-то, еще-то. Понятно, что вы можете ошибаться, я, мы любые, мы ошибаемся, мы осознаем, делаем выводы, делаем для себя уроки и уважая себя идем дальше. И не надо залипать. Человек пришел в вашу жизнь, в ваше пространство для того, чтобы через вас прокачаться, через вас свои выводы сделать. Вы не можете за него какие-то какие делать уроки. Он уроки свои провел, а вы свои. Задавайте еще вопросы. Так, у меня тут еще вопросы есть. Ну, пока вы пишете вопросы, хочу вам сказать вот что. Если у вас сегодня не получается продавать свои услуги, значит, или вы не понимаете, кому ваша аудитория, надо разобраться, для кого ваш продукт, вашу целевую аудиторию более э, узко прописать. Вы не понимаете боли вашей целевой аудитории. Это очень серьезная штука. Я уже более 10 лет на рынке и в этой теме варюсь, И каждый раз я что-то новое-новое нахожу. Поэтому чем больше вы находите у людей их волей, тем больше вы, вам легче продавать закрывать их боли своими продуктами, своими услугами. И это, кстати, не важно, вы, занимает, вы там психолог-коуч или вы другой специалист, не важно. Этому надо учиться, быть, говорить языком клиента. Так, что вы там пишете? Ну, я думаю, что на сегодняшний день хватит, да? По чуть-чуть. Задавайте вопросы, будем еще проводить. У нас два эфира еще будет с итоги 2021 года и что нас ожидает в 2022 году в точке денег онлайн образования поделюсь, проведу эфир с коллегой-психологом да, эфир сохраню угу. и еще будет эфир с астрологом завтра 12 по, по Москве завтра у меня начинается трехдневный денежный интенсив кстати, кто еще не попал рекомендую попасть три дня прокачки в воскресенье, понедельник, вторник два, по два часа каждый день только практики, только в мозга на раскрутку нейронных сетей потому что они у нас зашорены интенсив недорогой, но пользы он даст вам очень много сразу вам говорю, за 10 лет работы онлайн, проведя тренинги денежные я знаю сколько мои ученики получают результатов, сколько я сама увеличиваю свои результаты человеческие, там, качества, софт-скиллы нарабатываю, прокачиваю и, и увеличиваю доходы, так и мои клиенты, поэтому кто, кто еще не попал, рекомендую попасть в дневный интенсив. В шапке профиля есть есть описание. Описание интенсива и кнопка для оплаты. А завтра, 15 часов завтра, 3 дня, 15 часов начала, чтобы вы знали. Если кто хочет с записью, запись Стоит там чуть больше, чем стандарт без записи. Запись, понятное дело, останутся у вас навсегда. Три, три техники вы будете повторять, потому что они обалденные. Я психолог, психофизиолог, тренер личностного развития. Я прекрасно понимаю, как устроена система. Есть цели, есть пошаговый алгоритм действий, есть достигаторство. А есть еще символы, а есть еще работа бессознательного, есть еще... Красивая, тонкая работа с бессознательным. Здесь у нас будет и постановка финансовой цели, здесь у нас будет и работа с бессознательным, будут и всевозможные практики, потому что все это работает только в определенной связке. Если вы отдельно плаваете в каких-то медитациях, каких-то там, короче, символах, этого мало, если не увязано с конкретным с конкретным действием, с левым полушарием, с конкретным линейным мышлением, потому что ну, это инфантильно, это безграмотно, и это... Ну, вы поняли. Поэтому и левое, и правое полушарие, и, и сознание, и бессознательное должны работать связки, потому что вы знаете, что сознание и тело часть единой балансированной системы. И если что-то где-то сбоит, значит, надо искать причину. Поэтому работа у вас будет очень интересно эти три дня. Рекомендую попасть на этот пенсивный. Особенно, особенно приглашаю э, коучей-психологов, потому что э, тот психолог-коуч, который продает до сих пор свои услуги и зарабатывает 30-100 тысяч в месяц, ну, извините, это позорно, потому что вы помогаете людям, вы, по сути, делаете очень серьезное божье дело, а получаете копейки. Я это прошла и знаю, что это такое. Поэтому рекомендую, особенно экспертам, хотя это будет полезен, денежный интенсив для всех. И... Э, Собственно, буду сейчас заканчивать, если вопросов новых не, не найду, сейчас посмотрю. А, новых вопросов нет. По поводу нет в отказах, когда, вам, когда, вам, когда вы не можете продать. По поводу нет мужчина, женщине, знаете, как говорят, как там говорят, нет сегодня, да, это завтра или при определенных условиях понимаете поэтому э, вы замечаете да что э, утепление идет клиентам да у меня есть такие мои ученики которые говорят слушайте ваша рассылка приходит она уже достала меня я уже даже одно время хотела отписаться даже отписалась а потом где-то снова вас нашла снова подписалась и вот она сейчас обучается у меня в дорогой программе ну потому что люди сразу не принимают условие, не принимают, и надо чтобы дошло поэтому нет это сегодня а да, это при определенных условиях, понимаете? Вот во всем так. Поэтому сегодня существуют вот эти чат-боты, рассылки, человек подписался, он не купил, пока еще он не знает, хочет не хочет, информации много, он распыляется. Ну, вот такие дела. Поэтому завтра в 12 часов с астрологом я оставлю ссылочку здесь. У нас будет тема, как увязать планеты с мозгом. с со звездами, как сделать так, чтобы планеты помогали, астрология помогала, и чтобы мы действовали не просто по гороскопу, а как это увязать с помощью, опять же, бессознательного этих планет, этих практик. Завтра буду, будем об этом говорить. 15 часов будет начало, первый день денежного интенсива, денежный прорыв. Вот. И на этом все. Пишите вопросы, задавайте, буду с удовольствием отвечать. Про отношения, про деньги, про здоровье, про развитие мозга, про, про продажи. В общем, все, что вас касается, что все, что для вас важно, пишите. Я в этой теме же, как черепаха-тортила, могу ответить практически на любой вопрос. Я вас люблю. Спасибо, что вы были в эфире. Благодарю вас. Ссылка на бесплатную консультацию в шапке профиля. Также ссылка на трехдневный интенсив денежный. и зарабатывать в этом году, в 22-м, 10 раз больше. Милости прошу на трехдневный. Интенсив! Все. А я пошла еще по заграю чуть-чуть. Хотя а уже солнышко падает. И уже только на солнце тепло, потому что ветер холодный. Естественно, январь месяц. Все, друзья, пока-пока. Спасибо, что были на связи.